Здравствуйте, меня зовут Ирина, в недвижимости я абсолютный новичок. И, естественно, для меня хотелось научиться чему-то новому, получить какие-то фишки, узнать, как люди работают в новом, современном формате, неизвестном для меня. И, как нельзя кстати, я попала на конференцию к Дашей и Антону мне понравилось, на конференции я заходила несколько раз и поняла для себя, что мне нужно пройти полностью весь курс обучения. После прохождения курса получаешь очень много нужной и полезной информации. Самое первое, это, наверное, было создание сайта. Я с этим никогда не сталкивалась, и для меня это было очень актуально. Также дают ребята очень много скриптов, Крипты интересные, очень такие продуктивные, полезные для работы. По крайней мере, для меня так это было прям вот инсайт. Вот. Что еще можно сказать? Это большое количество рекомендаций и информации именно как раз для развития в этом бизнесе. Также курс дает поддержку и помощь новичкам, таким как я. Поэтому курс рекомендую пройти новичкам, да и не только новичкам, и людям, кто уже давно в этом бизнесе, потому что лишней информации не бывает, а тем более та информация, которой ребята делятся. И вообще очень большое спасибо, наверное, всей команде э, Академии, потому что э, ребята дают э, и поддержку, и помощь, и никогда не отказывают, э, когда бы не позвонил и не обратился к ним. Вот. Поэтому э, удачи им в их э, бизнесе, э, то, что они э, делают хорошее большое дело. Вот. Ну и всем удачи в развитии э, на вашем поприще. Всего хорошего.